Алена, кто у нас сейчас мэр города? Хм. Кто мэр города у нас? Не знаешь? есть Кто? Ой, Это и есть ваша спланированная акция? У вас все по плану. Завтра выборы губернатора. А тут появился некий инвалид. Это провокация. Причем спланированная. У нас завтра встречи по медицине, а у, вас, а у вас спланированная акция. Во! Стопроцентный политический мотив. Вообще на халатность это похоже. На конкретную халатность. Вот бяки такие. Звонил. Трубку никто не берет. Я звонила три дня подряд. Так это может с вашей стороны провокация. Телефон размещаете, а трубку не берете. Инвалиду первой группы. Да, никак не можем найти помощь. Помощь по сей день нам так и не оказана. 70 минут инвалид прождал в машине. Ситуация не меняется. Вот такие вот анонимные эксперты позволяют себе дальше высказывать в кавычках и экспертное мнение. Оказывается, рецепт выписан неправильно. Врач осматривает и заявляет, это часовка. Так это вы хайпуете-то. Мажьте девами колью. А вы пытаетесь все ваши проблемы увязать с выборами губернатора. Класс. Леночка, привет. Как дела? Это разве не спекуляция? быть не может, это даже не похоже на чесотку. Мажу-мажу, она не проходит, да? Да. только смотрела и сказала, что это не пролежно. Говорит, нам пришли административные взыскания из-за вашего вот этого видео. Так это мало ли, уволить вообще должны быть. Что делать дальше? У меня нет на это ответов. Я не знаю, куда бежать, куда обращаться. Почему врачи не хотят идти на контакт с больными? Прошло уже две недели. Открыло вы опять же ни одного звонка, ни разу никто не пришел. Вот что с этим делать? Как быть? Когда нам уже назначат полноценное обследование? Сколько можно ждать? Оказывается, эти капельницы вредные. Ситуация не меняется. Все по-прежнему. Ложите спать ее в перчатках, одевайте ей комбинезоны, заклеивайте пластырями. А теперь давайте подведем итог. А по факту, куда обращаться дальше? Куда бежать, где искать помощи? А почему я обратилась именно к Антону Булгакову? Я считаю, что эту проблему нужно озвучить. Благодарствую. Вот эти слова – это самая лучшая награда для меня. За мои труды. Всем привет! 17 августа я выпустил видео о том, как мы посещали Сургутскую городскую поликлинику номер один вместе с Татьяной и инвалидом первой группы Елены, у нее ДЦП. Она прождала в машине 70 минут, по пандусов нет, коляска без подставок для ног, хирург снизошел и принял с черного входа только после приезда заведующего отделением Мовчан Виталий Анатольевич, который повторил 115 раз 6 заученных фраз. Но об этом отдельное видео, про его повторы. Через три дня выходит статья в группе «Наш 25-й микрорайон Сургут». Главврач больницы Клепов заявил, что это провокация. Вот он заявляет, мы оказываем всю необходимую помощь инвалидам на дому. Дальше послушайте, как на самом деле. Помимо этого, он отметил, что действия блогера скорее были провокацией, нежели желанием помочь сургутянке. «Мой телефон, в том числе мобильный, есть на сайте поликлиники». Да, он есть, но дозвониться невозможно. Три дня Татьяна дозвонилась, три дня. Никто трубку не берет. Так это может с вашей стороны провокация? Телефон размещаете, а трубку не берете. Дальше он пишет. Я согласен, что есть человеческий фактор, когда сразу не получается решить какой-то вопрос. Но если цель решить проблему, а не устраивать скандал, всегда обращаются ко мне, к заведующим отделениями, и все контакты доступны. Зачем было приходить ругаться, мне непонятно. А где там ругать? Где, на какой минуте кто-то ругается? Это провокация. Ну, я считаю, это провокация с вашей стороны. Вы делаете видимость, что у нас медицина на высшем уровне, а сами даже трубку не можете взять. 70 минут инвалид прождал в машине. Это что такое? Видимо, необходимость была не в том, чтобы получить помощь, а в том, чтобы устроить конфликт. А в чем, чем конфликт-то? Вообще, Максим Слепов, главврач, я к вам обращаюсь. Вы вообще видео видели, нет? Где, на какой минуте там конфликт? А дальше Сиапресс подключается. Вот это серьезное такое СМИ, вот смотрите. Источники Сиапресс и сферы здравоохранения, э, они их еще называют эксперты, ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни звания, ни должности, ни ученой степени, ничего. Эксперты в сфере здравоохранения. Вот такие вот анонимные эксперты позволяют себе дальше высказывать в кавычках и экспертное мнение, что вероятнее всего создание видео было спланированной акцией для привлечения внимания. А кто ее спланировал? Я что ли? Я вообще был на встрече, я был занят, здесь разговаривал с человеком. Мне Татьяна звонит, говорит, Антон, помоги, срочное дело, не, не пускает инвалидов в, это, в больницу. Отказывается принимать. Я, я сказал, добро, приезжай, и все, я, я тут же вышел, и мы поехали. В чем, в чем спланированная акция, я не понимаю. Спланированная акция для привлечения внимания, но не, но не к проблеме инвалидов. Привлечение внимания к чему? К себе, к чему? К Татьяне, к вашей коляске или к чему. Есть те, кому выгодно хайповать и устраивать скандал на ровном месте. Так это может вы хайпуете-то? В чем мой хайп там заключался, я не понимаю. Учитывая, что сейчас идет процесс выборов губернатора игры. А вот в чем хайп-то. Так это вы хайпуете-то! Вы пытаетесь увязать проблемы медицины с выборами губернатора. Я в своем видео ни одного слова не сказал. Ни про выборы, ни про губернатора, ни про политику. Ни одного слова. А вы пытаетесь все ваши проблемы увязать с выборами губернатора. Класс. Тем более завтра глава региона будет в прямом эфире говорить о медицине.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 стопроцентный политический мотив все видео походит на спекуляцию а в чем спекуляция все действия персонала главврача и заведующего мовчан вот это все похоже на спекуляцию на провокацию и на вообще на халатность это похоже на конкретную халатность ну и соответственно я написал свой ответ тут же что губернатор я так и назвал, вот разместил статью и назвала губернатор дала команду оправдаться ну естественно вопрос или попытка перебросить ответственность на журналиста. Местные СМИ и врачи пытаются перенести ответственность за происходящее на меня. Не было никакой провокации. Смотрите все сами. В видео нет ни одного слова про политику, выборы или губернатора. А следуя логике главврача, слепого Максима, то надо было, минуя охранников, минуя регистратуру, минуя врачей, минуя медсестер, минуя заведующих отделением, врачей-терапевтов, Минуя главврача, минуя губернатора, позвони сразу президенту. Так что ли? Это что, каждый посетитель при возникновении проблемы должен сразу звонить главврачу, который не берет трубку три дня? Так что ли выходит? Это разве не спекуляция? Так, да, и прокомментируй, пожалуйста, вот сейчас ты, ты видела новость, да, Там пытается всю ответственность приложить на меня, что это я якобы устроил провокацию, <me> провоцировал инвалида на то, чтобы он приехал в больницу. Может, может это еще и я, эти синяки наставил инвалиду, так получается? Нет, конечно. Обращение было именно от меня, потому что действительно мы не знали уже, куда бежать и что делать. Всем добрый вечер. С вами снова я, Татьяна крылова Хочу начать с того, что я не ищу никакой популярности, я не преследую никаких политических целей, я не хочу провоцировать и не ищу конфликтов с поликлиниками, с врачами. Но мы, к сожалению, столкнулись с тем, что инвалиду первой группы никак не можем найти помощь. То есть вот сколько не обращаемся в поликлинику, помощь по сей день нам так и не оказана. Все началось с того, что мы пришли с Аленой, как обычно, чтобы сдать анализы на получение путевки Сдали стандартные анализы крови, получили результат, что у нее понижен гемоглобин Это было еще год назад С того периода мы пытаемся его поднять Пьем постоянно тотему, обращаемся к терапевтам Затем, вот знаете, как бы процесс вот этого всего конфликта, он нарастал. Нарастал со временем. Подъезжаешь, вот место для инвалидов, которые постоянно заняты. Изначально, вот, например, раньше мы, раздавали кровь, вот те же анализы, мы Алену привозили сами. Была ситуация, когда, допустим, вот привозим ее на анализы, мама с Аленой сидят на первом этаже у процедурного кабинета. Я тем временем, чтобы Алену не таскать с собой, бегала, вот, допустим, бегу к терапевтам, Поднимаюсь, стучусь в кабинет, прошу выдать мне вот бланки, то есть направление. Мне выносят два одинаковых бланка, то есть ну, выносят два бланка, то есть должно быть там на кровь, на мочу. Все, я взяла два бланка, бегу, значит, вниз на первый этаж, и уже там обнаруживаю, что оба бланка одинаковые, то есть оба анализа на кровь. Я ничего не, знаю. не нажимайте, говорит, аппараты не работают. Я бегу обратно. Опять же, объясняю все вот это вот медсестре, которая выходит ко мне, она извиняется, что вы простите, мы вот вчера там распечатали анализы, сегодня их не нашли, распечатали повторно, а потом и старые нашлись, поэтому получилось так, что вот два одинаковых. И меняет, естественно, выдает нужное. И вы знаете, вот все бы ничего, но побегать вот это вот туда-сюда за этажа на этаж, что время как инвалид ждет на первом. А потом, стучать к терапевту, естественно, негатив людей, которые ждут очереди своей туда, а я поднимаюсь без инвалида, да, то есть это какой негатив, там, куда вы там ломитесь и прочее. Это очень тяжело. Дальше пошли нарушения, ну, как бы ситуация не менялась, то есть гемоглобин мы до сих пор не можем поднять, врачи как бы ничего нам не выписывают, кроме тотема, тотем мы пьем постоянно. Затем все усугублялось тем, что у Алены пошли нарушения сна. То есть, вот опять же, вызываем терапевта, объясняю, что она плохо спит, нам назначают валерьянку, пустырник, мы их пропиваем, опять же, чуть ли не постоянно уже курсами. Ситуация не меняется. Опять звоним, приходит, опять вызываем врача, приходит уже дежурный терапевт, выслушивает, что эти препараты не помогают, нам назначает другой препарат. Дает направление, все выписывает рецепт. С этим рецептом я иду в аптеку, в аптеке мне сообщают, оказывается, рецепт выписан неправильно. На данный препарат рецепт должен выписываться на бланке поликлиники и, соответственно, с ее печатью. Я, естественно, этого не знала, но побегать пришлось. Бегу опять к терапевту, объясняю, что вот как так вообще выписывали, то есть неправильный рецепт. Она выслушивает, улыбается, вроде, ну, вот бывает так, дежурные терапевты не всегда это знают. Мы со своей заведующей решаем проблемы. Ладно, спрашиваю, нужен ли этот препарат? Она говорит, я считаю, что не нужен. Продолжайте пить валерьяну и пустырник. Тем временем сон не нормализуется. Начинается другая проблема. Полгода назад она начала сильно расчесывать живот. Мы опять же обращаемся в поликлинику к терапевту. Она осматривает, направляет к врачу по кожным заболеваниям у них в поликлинике. Приходим туда, врач осматривает и заявляет, это чесотка, мы бежим в КВД, естественно, получаем направление, бежим в КВД, инвалиды, естественно, везем туда, сдаем все анализы, то есть берутся скобы, хотя при осмотре нам уже сказали, что как бы быть не может, это даже не похоже на чесотку. В общем, сдаем все анализы. Получаем результаты, что никаких кожных заболеваний, там паразитов ничего не обнаружено. Бежим обратно в поликлинику к терапевту. Разводят руками, ну, значит, возможно, там аллергическая реакция или на нервной почве. Мажьте левомиколью. То есть, единственное лечение – это мазь, мазь Все, Вот это было первое назначение мази левомиколь. Бежим дальше. Леночка, привет! привет. Как дела? И шарику привет. И Шарику привет! Да! Понятно. Еще кому привет. Папе. Папе. Да. И дяде, который нас снимал, да? Да. Понятно. Как у тебя дела? дядя, да. села? Ага. Камин. В машинку ко мне села и поехали мы куда? Безу. В больницу. Нас там не приняли, а кто нас по нам помог? Мальчик. Мальчик. Как мальчика зовут? Не помнишь? Антон зовут мальчика, да? да? Антон журналист. Леночку снял и помог, да? Да. Алена, кто у нас сейчас мэр города? Хм. Кто хм. мэр города у нас? Не знаешь? Кейс. Кто? Кто мэр города у нас? Не знаешь? Кейс. Кто? Ой, Ты как себя чувствуешь? Знаю. Нормально. Все хорошо? А дядя врач приходил к Леночке? Не В больнице только смотрел? Да. Понятно. Как там? Как там, да, у Леночки болячка? Да. Она никак не проходит, да? Мажу-мажу, мажу, мажу, мажу мажу мажу она не проходит, да? Да. Улучшение в три раза, да? Вместо одной мази назначили три. Да. Замечательно. И болит, да? Да. да ты моя на, на, на мама? мама мажет, мажет Леночку. А оно никак не проходит, да? Да. Замучили. Как, поезд? как Леночка поедет в поезде к папе, все болит, да? Да. Вот бяки такие. Ой, дядя! Дядя, дядя не хочет Леночку лечить? Да. А тетя, да. А тетя приходила, помогла Леночке. Да. да? Понятно. Как это, Как и там? Спросила, как там, да? М? Спросила, как, как ты там? Как живот пить? Как живот болит? Да. Понятно. Ну мы опять пишем к терапевту. В общем, появляется синяк. Объясняем, что вот так и так нужна помощь. Синяк этот она постоянно расчесывает, он зудит. Я прошу опять-таки помощи, то есть, чтобы нам назначили какое-то элементарное обследование чтобы записали к хирургу. Изначально нам говорили, тут как бы смысла нет, это обычные полежни, такое бывает у малоподвижных граждан, то есть не нужно тут ни осмотр хирурга, ничего. Полгода вот мы лечимся мазями, то есть мы убираем расчесы, судить он не перестает, синяк не проходит, обследование так и не назначено. Я пытаюсь добиться все-таки, чтобы попасть к хирургу. И добиться этого мне удалось только вот уже как бы когда сдали нервы, когда я обратилась непосредственно к Антону, чтобы снять репортаж. Это Антон Булгаков. И почему полицейские следователи и сотрудники прокуратуры хватаются за голову, когда слышат его имя? Расскажем в следующем сюжете. Вот. Причем, когда заведующий пришел к нам домой после репортажа, он пришел опять-таки с хирургом, хирурга смотрела и, получается, сказала, что это не пролежний. Получается, что она опровергла диагноз, поставленный терапевтом изначально поставленный нашим участковым терапевтом. Сообщить нам, что это не пролежний, это, скорее всего, проблема из-за тонкой кожи, там сосуды лопаются, еще что-то. Но, опять же, объяснить, почему он не проходит и не подживает, нам не могут. На момент того видео, которое мы снимали с Антоном, нам дали много обещаний. Мне обещали, что э, все-таки назначат физиолечение, что сделают э, УЗИ сосудов на ногах, рентген сделают, чтобы посмотреть, вот что у нее там, ногу наломала и до сих пор нога болит. Э, ну а потом, опять же, как-то заведующий пришел к нам, он объяснил, что физио делать не нужно, э, УЗИ э, сосудов и рентген делать не нужно, им это. Типа нет необходимости, они и так понимают, из-за чего это. Смотри, короче, сегодня с утра пришел Мовчан, пришел да. вместе с хирургом, да. женщина пришла, русская адекватная вообще такая, выслушала, короче, смотрели, с горем пополам, он давление померял, послушал впервые за все это время, ее смогли смотреть, короче, вот, говорит, нам пришли административные взыскания из-за вашего вот этого видео. Вы же мне типа обещали не публиковать, я вам я ничего подобного не обещала. Вот. А потом, заразу, не, против, вот, не говорил? Ну, что вот по пандусам, типа что вот не предоставили, они там другие варианты по этим, по подъездам для инвалидов. А, да, в виде чего? Чего? а чего? что страх, штрафы, что пришло? Вы, не знаю, ну вот он только сказал, проговорил, что вот и тут административное взыскание вот из-за вашего видео, типа за нас там сибирь, короче, вообще вот. Так это мало и уволить вообще должны были. То есть в обследовании отказано, из назначений опять же из новых только Майсиновлан противозудная и все. Пейте также тотему, пейте дальше Валерьяну с пустырником и мажьте вот мазями. Все. Вот это все их лечение. Что делать дальше? Это просто вот. У меня нет на это ответов. Я не знаю, куда бежать, куда обращаться. Что касается того, что мы когда обратились с ней и приехали в поликлинику, привезла я вот ее сама, да, мне говорят, вот вы можете не приезжать, инвалидов у нас обслуживают на дому. Дома мы хирурга так и не дождались. У меня инвалиды без предупреждения не приезжают. До вот моего обращения, сколько мы ждали, мы не дождались. Когда мы приехали, я понятия не имела, что у них идет ремонт крыльца. Вот честно, я не знала, я увидела это уже по факту. И то, что не смогли доставить инвалида, это не моя проблема. Понимаете, это, это должно быть предусмотрено. До этого у меня была ситуация, вот вы знаете, месяц назад я помогала одной женщине, то есть маме моей знакомой. У человека проблема с ногой, у нее была операция на пятке, и мы приехали, она относится вот к поликлинике геолог, мы приехали туда, женщина на костылях, не инвалид, то есть вот мы приехали, я привезла, она выходит на костылях, вот в поликлинике, понимаете, увидели, что человек не может сам подняться. Они сами, медработники, медперсонал, выкатили коляску, предложили помощь, посадили ее туда, завезли в поликлинику, свозили к хирургу на осмотр. Вот просто человеческое отношение. Почему нет такого в нашей поликлинике? Почему врачи не хотят идти на контакт с больными? Почему они не оказывают... Вот и получается бегаем то к терапевту, то к фармацевтам, то еще куда-то. Как бы куда еще обращаться? К мовчину, к заведующему. Я уже неоднократно обращалась с просьбой поменять терапевта, разводят руками. И только вот недавно объяснили, что, оказывается, этот опекун должен прийти в поликлинику, написать заявление, и только вот потом уже нам поменяют. Почему сразу этого не сказали? Вообще непонятно. А когда последний раз Мовчан к нам приходил, вот недавно домой, да, разговариваю с ним и вот прошу, что вы поменяйте терапевта в очередной раз. Мне он объяснил, что в поликлинике на данный момент работают в основном терапевты, которые молодые, что вот у Крыловой большой опыт и как бы, ну вот, она хороший терапевт, и я вот попрошу ее, чтобы она пошла на содействие, больше вам внимания, скажем так, уделила. Подожди, а Мовчан, говорит... там, мовчан там что делал? Охранял хирурга? Нет, он осматривал, он именно осматривал как терапевт, понимаешь, он поднял ага. ей давление, он послушал ее, то есть смог послушать, вот именно провести осмотр. До этого вот терапевт, которая приходила, я тебе серьезно говорю, она даже давление ни разу ей не замерила, и также не смогла ее послушать полноценно, понимаешь, просто вот выслушала она, поговорила и ушла. У кого? У терапевта, который ничего не делал. Крылова, Ольга Николаевна, по-моему, отчество не помню. Найду, найду Фил. Крылова. А, а чего ее месяц содержать? Она же даже диагноз поставить толком не может. Зачем она там нужна? Прошло уже две недели с момента последнего нашего разговора. От Крыловой, опять же, ни одного звонка. Ни разу никто не пришел. Недавно звонила, вот сама уже звоню опять главврачу. То есть вот... А кто главврач? Слепов или Слепов? Слепов. Слепов Максим Николаевич. Нашла в интернете номер его телефона, который там указан. Звонил, трубку никто не берет. Я звонила три дня подряд. То есть ни ответа, ни привета. Дозвонилась до заместителя, главврача, переговорила с ней. Она мне тоже сказала, как бы, что вот поговорим, попробуем решить, чтобы каждый врач по-своему видит эту проблему. Я с этой ситуацией столкнулась первый раз. За 16 лет к вам впервые приехал инвалид. И опять же перезвонил мовчан. То есть поговорили, все то же самое. Вот ждите, мы первого числа вам перезвоним, второго мы к вам опять придем. Излечение мази. Вот что с этим делать? Как быть? Когда нам уже назначат полноценное обследование? Когда нам уже назначат полноценное лечение? Сколько можно ждать? Вы гарантируете, что инвалид будет обслужен? Конечно, гарантирую. Соответствие законодательству. Полностью будет обслуживан, никаких проблем не будет инвалидом. права его не будут нарушить. Договорились. Договорились. За обещанные капельницы, вот опять же, Мовчан сам проговорил, то есть мы можем вам назначить капельницы, поговорить, там может быть на дневной стационар. Проходит неделю, он приходит к нам и сообщает, оказывается, эти капельницы вредные. То есть сам объясняет, что в них нет необходимости, что вот много раз при нем пациенты чуть ли не теряли сознание после того, как им эти капельницы ставили. То есть вот э, я не понимаю тогда смысла от этого лечения. Вообще, почему не могут собрать консилиум? Почему не могут э, обследовать полноценно? Принять уже какое-то решение. Ситуация не меняется. Все по-прежнему. Вам не стыдно занимать такую должность? Нам объясняют. Вот э, защищайте это место от расчесывания. Э, доходило уже до смешного. Ложите спать ее в перчатках, одевайте ей комбинезоны, заклеивайте пластырями. Но при этом вот чуть не уследишь, вот вы представляете, как какой то зуд. Вот когда у мамы была аллергия, аллергическая реакция, это, это просто не стерпеть, ведь когда она чешется, а у нее получается постоянно зудит Она раздирает это в кровь, вот стоит немножко не уследить. Когда уже вот примут решение врачи, когда они пойдут на контакт и назначат полноценное лечение, Нина Яковлевна, скажите, пожалуйста, кто у нас мэр города? Я не знаю. Я правда не знаю. Когда мы с Аленой обращались в поликлинику, чтобы нам помогли, мы преследовали какие-то политические цели? Нет, чай. А зачем мы обратились в поликлинику? Ну, что, Алене помогли. Они не помогли, Алене назначили что-то, кроме мази? Ой, да нет, наверное, ничего. Больше пока не назначили. Давно что-то рассарапывается. А до этого вот полгода, когда у нее синяк появился, вот когда мы первые разы обращались, у нее с того периода синяк сам проходил? Нет, наверное, так и не проходил. Понятно. Спасибо. А теперь давайте подведем итог. То есть по факту моих обращений неоднократно в течение полгода никаких обследований, никаких лечений мы не получили. Маски взять! Когда я обратилась к Антону. Булгакову, то есть видео было снято мне много пообещали в тот день, да, то есть мне пообещали назначить физиолечение, мне пообещали назначить капельницы для поднятия гемоглобина, мне пообещали сделать рентген ножек и УЗИ сосудов на ногах по факту когда пришел после видео Мовчан в рентгене отказано, в УЗИ сосудов отказано физиолечение отказано, значит, капельницы оказались вообще вредными, то есть не нужны. Далее хирург при осмотре опровергла, значит, диагноз нашего участкового терапевта, сообщив, что это вообще не пролежный. Лечение по факту продолжается, значит, мазями добавилась только еще противозубная мазь. А теперь вот скажите, товарищи критики, которые так легко критикуют, осуждают меня там в комментариях и прочее в сети – «Куда обращаться дальше? Куда бежать, где искать помощи?» При этом, когда Мовчан Виталий Анатольевич пришел к нам, и мы подняли вот этот вопрос, что зачем я снимала видео, зачем я обратилась к Булгакову, что якобы там какой-то непонятный журналист, какой-то непонятной газеты камчатской. Вы знаете, вот он говорит, вот я говорю, а что мне нужно было? Обращаться в ОМС или там куда-то в Комитет по здравоохранению? Он отвечает, ну, лучше бы вы туда обратились. Это вы пытаетесь избежать ответа на вопрос. Но и все равно отвечаете. Конечно, лучше. Ведь это не привлекло бы внимания общественности. Там можно было бы просто отписаться и решить этот вопрос. да? Проще было бы. А сейчас сложнее. А почему я обратилась именно к Антону Булгакову? Потому что я, во-первых, с ним лично знакома. Мы сталкивались по приюту Берегиня, А во-вторых, человек абсолютно просто бесплатно пошел на контакт помог в данной ситуации ничего не попросив взамен вот просто чисто и по-человечески если бы я обратилась например в новости сургута вот позвонила бы все пресс или а, еще куда-то кто-то бы выехал нет просто чего добиться то если вы хотите какую-то правду добиться ну вроде вся страна так же это вернем а вас это устраивает да меня устраивает, устраивает? конечно я получаю деньги, я работаю. Они вы подняли вопрос, как бы, да, то есть рассматривали, интересна им эта тема или нет, выехать или нет. Если бы даже выехали по месту, вот что бы это решило? Вот я предпочла обратиться непосредственно к Антону. И я очень благодарна за оказанную помощь. Потому что, по крайней мере, это привлекло внимание к нашей проблеме. И я думаю, что таких людей, как Алена в Сургуте, Немало. И многие молчат. Молчат потому, что боятся негатива. И я считаю, что эту проблему нужно озвучить. Нужно прийти как-то уже добиться своего. Вот и все. Поэтому я обратилась к вам. Угу. очень порадовало, что очень незамедлительно выехали и действительно помогли вот в данной ситуации. Помощь была просто бесценна, потому что хотя бы люди увидели вот эту проблему и врачи стали реагировать. Благодарю. Вот, вот эти слова ⁇ это самая лучшая награда для меня за мои труды.